Так, я не понял. Чем это пахнет? Хм, да это же пахнет обновой. Здорово. Ну, как ты? А я к тебе прямиком с тестового сервера Барвихи КРМП и у меня для тебя отличные новости. Разработчики уже заканчивают тестировать глобальное масштабное обновление. А это значит лишь только то, что ждать нам осталось с тобой совершенно недолго. И если это обновление не добавят на основные сервера сегодня, то я думаю это обязательно случится уже завтра. Ведь Хэллоуин уже совсем близко, а значит настало время праздновать, настало время увидеть нам с тобой новую огромную локацию, которую добавили для нас с тобой разработчики. Новый город в тематическом хэллоуинском стиле. Город, усыпанный хэллоуинскими тыквами, яркие фонари, огромные шатры с гигантскими страшными головами клоунов, новые дома, ларьки, огромное количество гирлянд, сделанных из черепков в качестве светильников. А самое главное, огромный загадочный замок. Тот самый замок, в котором мы будем с тобой брать различные тематические квесты. С огромным удовольствием выполнять их, и получать много приятных наград в качестве как игровой валюты так и редких тематических аксессуаров это прекрасная возможность абсолютно для всех игроков испытать для себя новые эмоции и при этом остаться с редкими подарками в честь такого обалденного праздника ну а также нас с тобой порадуют разработчики пополнением автосалонов барвихе и наконец-то ты можешь лицезреть по самую долгожданную бэху м8 и я хочу тебе сказать Хоть я и не являюсь диким автолюбителем, но М8 это просто топ. Из всего того, что добавили и добавляли за все время на барвиху РМП, это, наверное, одна из самых лучших тачек. Конкретно я сейчас говорю тебе про ее внешний вид. Просто обрати внимание на то, как детально прорисовали ее салон. Как и обещали, руль наконец-то стал крутиться во всех автомобилях. Вид от первого лица наконец-то радует глаз вот так вот будет выглядеть новый мерин, все блестит, все качественно все по красоте, опять же насколько детально проработан салон этого автомобиля теперь водить тачки от первого лица станет намного приятнее но конечно же мы не обойдемся с тобой и без нашего российского автопрома, и к нам подъехало новое ведро, а именно двенашечка конечно же ее салон выглядит намного скуднее после тачек премиум класса, но все так же детально проработан, ну и всем любимый долгожданный mark 2 я даже не хочу заострять твое внимание на его внешке просто посмотри на его салон насколько ты знаешь mark 2 это японская тачка и она праворукая и разработчики учли этот момент честно говоря я не знаю не буду лукавить но по моему если я не ошибаюсь это первая тачка на проекте у которой правый руль и вид от первого лица в данном автомобиле также направлен на правый руль к сожалению, как бы я ни хотел, как бы я не пытался, я пока не могу сказать тебе, сколько будут стоить все эти автомобили в наших автосалонах. Доступ к данному обновлению на тест-серверах мы получили буквально сегодня ночью, и я не спал практически до утра. Я гонял на этих тачках, тестировал их. Я проверил все автосалоны, существующие на нашем проекте. И, к сожалению, именно на тест-серверах не залили данные тачки в эти автосалоны. Поэтому я не могу посмотреть, не могу узнать. И не могу, конечно же, сказать тебе о ценах на все эти автомобили. Пока это остается секретом для нас всех. И я думаю, об этом мы уже узнаем конкретно тогда, когда обновления зальют уже на основу. Также не обращая внимания на скорость всех этих автомобилей. Я катался абсолютно на каждом. И, как я понял, на тест-серверах она не отрегулирована. Потому что что 12, что М8 максимально разгоняются на тесте до 240 км в час. Я уверен абсолютно на все 100%, что на основе это будет не так. На основе все будет уже как полагается. Тест-сервер на то и тест-сервер. Создан для того, чтобы здесь проверить модели, проверить анимации, как все это делается работает а уже конечные варианты заливают как правило на основу в любом случае я хочу сказать одно барвиха реально очень сильно изменилась за последнее время я с огромным удовольствием вернулся на данный проект и с таким же огромным удовольствием сейчас провожу огромное количество часов онлайн с нетерпением ждем данное обновление давай наберем с тобой огромное количество лайков по напишем кучу комментариев под данным видео чтобы наконец-таки pr-менеджер дал нам с тобой возможность устраивать розыгрыши абсолютно на всех серверах пиши мне как тебе данное обновление готов ли ты к дикому фарму тыкв ведь обменник нам однозначно добавят и скорее всего я думаю он будет в том самом новом хэллоуинском городе что бы ты еще хотел увидеть в будущих обновлениях ну а на этом у меня для тебя пока что все ну а если тебе по каким-то причинам нравится мои видео нравится такой подход то обязательно